Всем привет, на Hyundai Accent 1.4 автомат 2012 год высветился вот такой значок двигателя и тяга очень сильно упала, то есть ее вообще практически нет. Сейчас будем выяснять в чем причина реальный пробег 47000 Вот такая вот сейчас работа двигателя Такое ощущение, что у них все цилиндры работают. Мы выяснили Проблема в катушке зажигания. Сейчас снимаем крышку. Четыре болта у нас. Отщелкаем вот такую вот защелочку. Отщелкаем фишку. Один болт. Меняем на бошевскую. Так как меняем катушку зажигания, решили поменять свечи, так как уже подошел километраж. Свечи ставим дензу, выкручиваем свечи, вынимаем свечу, также выкручиваем все остальные свечи. Свечи поставили, зажали, теперь ставим катушки зажигания. Катушки поставили, и закручиваем. Уже чувствуется дверь работает как надо. Сейчас выйдем. Посмотрим как я. Катушку поменяли, свечи поменяли. Давлю на газ. Все. Вернулась к жизни. Пробег небольшой, но такая проблемка возникла. Через компьютер ошибку убрали двигателя уже не горит с вами был канал ресурсы факт подписывайтесь на мой канал всем удачи пока